Всем привет! Меня зовут Долина Наталья Евгеньевна. Я живу в Ленинградской области, в небольшом поселке Оридиш. Сложилось так. 2020 год был для, всем, для всех непростым годом. И в силу разных обстоятельств я искала для себя учителей, которые смогут помочь разобраться в моих проблемах, в себе самой и научиться гармонии. Больше всего я хотела этого научиться. И через Инстаграм, через разные сайты я нашла для себя нужную информацию. Я прошла обучение «Мама в теме». И благодаря этому я узнала об Анатолии Некрасове и его творчестве. Я прочла книгу «Материнская любовь» и стала следить за его жизнью и за тем, как он помогает людям. И в очередной раз поучаствовала в марафоне желаний и выиграла трехмесячный курс для раскрытия женских качеств. Во-первых, я была безмерно рада. Я не верила своим, своим вообще своему счастью, чуду что такое может быть от самого мастера. Я была им восхищена и с радостью приняла такой подарок и начала обучаться. Вначале мне было трудно поверить в себя, как-то поделиться своими мыслями сокровенными, истинными мыслями о том, как я живу, как проживаю, как я чувствую, хотя я открытый, коммуникабельный человек. Но стала работать над собой, раскрывать женские качества. И окружающие стали замечать, и я стала замечать, изменения в своей семье, и в своей родной семье, то есть в отношениях с мужем, со своими детьми. И в окружении, на работе, с друзьями, в отношениях со своими родителями. Даже стали замечать родственники, об изменениях моих же родителей. Я считаю, что это благодаря Анатолию Некрасову, который смог найти золотой ключик к женщинам, благодаря которым в том числе мы можем менять себя, мы можем менять мир. Я рекомендую всем женщинам пройти этот курс, потому что мы много о себе не знаем. Спасибо вам большое. Я благодарю мир, Вселенную, всех сотворцев, всех помощников и самого мастера за такую помощь. Вы большие люди, что вы делаете. Спасибо вам.